мы получили много с утра в обед сводки особо не предоставлялись вот. поэтому думаю что на сегодняшний вот сегодня не особо будет серьезное изменение линии фронта но мы знаем что там немножко потеснили возле дебальцева их по моему северо-восточнее что-то так ладно рассмотрим с луганска Есть противостояние возле Веселой горы, по сводкам у нас, и населенного пункта счастья. Здесь ребята наши пытаются взять контроль над мостом. И вот мы сейчас посмотрим, над каким же мостом. Где же этот мост, через какую это реку проходит такой вот мост. Вот здесь вот есть поврежденный какой-то мост. Сейчас там наши ребята будут брать контроль над мостом. А, вот он мост. Вот как раз, видите, по мосту проходит линия фронта, четко. Видите, вот сейчас чуть-чуть, вот здесь, вот наши ребята пытаются взять контроль и все-таки зайти туда, так или иначе. То есть, если хунтари, хунтята начнут отступление, ну, количество бронетехники, какое бы здесь не было, да, в населенном пункте, оно не важно. Ну, потому что оно в населенном пункте, здесь он густонаселенный, оно особо недалеко не будет не стрелять, ему будет мешать, заграждать. Ну, бронетехника в городе, она, ну, не такая эффективная. И если ребята все-таки через мост, ну вот здесь вот блокпост УКРОВ ликвидируют, перейдут сюда через мост, то ребята могут занять и определенный контроль над трассой, ведь она довольно-таки прямая, Н-21, с помощью бронетехники своей. И причем нужно достаточно немного, да, вот так вот зайти и иметь просто пространство своеобразное. Это как просчет. То есть Укры, конечно же, получат информацию, что надо что-то делать. Бронетехнику, которая расположена по дворикам у них там, ну я не знаю как, где они все-таки отведут на зону э, ну, безопасное расстояние своеобразное. И тогда здесь начнется само противостояние чисто среди пехоты. С применением стрелкового оружия, гранат, но ну, не более того. Ну, может быть там каких-то еще чуть-чуть. Небольшого такого тяжелого вооружения не будет. Легкого вооружения. И уже операции такие совершались, ребята. И мы знаем, что эффект они имели сумасшедшие. Ребята из... Спецназа Луганского отличненько отработали и вот здесь на веселой горе. Первоначально они потренировались, прошли ну э, масштабно, если так сказать, с достижением. Даже не Широкина, но... Вот этот населенный пункт. Вот это было серьезнейшее противостояние. Менталлист, видите, он своеобразно даже похож. Сюда не подойти. Вот поля. Не подойти. Снайперы могут работать. Но вот здесь заняв позицию, да, отбить ее. Есть прямой прострел по дороге n 21 Отсюда укры так просто не выйдут с бронетехникой и не свалят, поэтому им пришлось все-таки бронетехнику оттянуть. И уже велся тогда э, группа нашего такого спецназа работала, батальона, по отработке укроп. их отсюда выгнали. Правда, каким-то образом они ушли не по трассе Н-21, если вы помните, а вот сюда куда-то они ушли, вот сюда. Потом некоторое время, когда они отсюда возвращались на позиции, здесь эта территория контролировалась, Луганской Народной Республики, а вот здесь они вернулись и их опять вытеснили вот сюда. Ну, некоторых здесь положили в земле, они сюда пришли за счастьем, да, Айдара они назывались, вот здесь они и легли. Но вытеснялись они сюда. Но это значит, что потом и с Луганским аэропортом тоже были своеобразно, но там уже с артиллерией с применением было. А вот металлист как раз показателен. И если здесь проведется такая же операция, что мы видим? Что украм придется уходить в бассейн, в воду. Они вообще здесь ограничены очень сильно. И есть большая вероятность того, что укры в этом плане оставят этот населенный пункт. Потому что вытеснение их произойдет, если то вот примерно в эту сторону, а здесь уже линия фронта, и еще видите по рельефу, здесь водохранилище. Очень сложно им будет предпринять такое решение. Но, скорее всего, что наши ребята, как только почувствуют эту возможность, приобретут эту возможность, через мост перейдут, то есть контроль, разобьют здесь, проведут своеобразную разведку, выйдут, может быть, форсируют, хотя я не знаю, как возможно здесь форсировать, вот Северский, Северский Донец, не знаю, если возможно, зайти еще, знаете, такой вот отход у укров ликвидировать, потому что нельзя же их всех ликвидировать здесь, ну... Э, Физически не получится просто. И они будут обязательно отходить. Некоторые ликвидируются, некоторые будут отходить. Диверсионная группа отрабатывает их, все. Поступает сообщение, их накрыли. У этих паника. Здесь идется прострел уже, все. Сообщение получается, что э, выход техники по трассе Н-21 уже небезопасен. Куда им отходить? В другую сторону от трассы. А в другую сторону от трассы вода. Поэтому укры, скорее всего, без боя могут сдать этот населенный пункт. Могут и без боя. Если будет такая же предпринята тактика, как на металлисте. Но опять же, это только догадки решаться о плане захвата этого населенного пункта и освобождения от хунтовских карателей будет предприниматься руководством Новоросси. Вот что мы имеем дальше: Лутугина. Белая, остатки хунты. Карателей, айдаровцев, там еще какие-то есть Там трали-вали, и В общем, хунтята здесь сидят И здесь мокро, не особо хорошо пахнет Ну, ну так и есть В безвижном, бесподвижном таком состоянии Есть у них возможности пока еще там держаться, но нет возможности Атаковать может быть мы чего-то конечно не знаем есть у них какая-то бронегруппа боеспособная Но только для разведки Не более того Вести бой они не смогут Они уже вели его и не однажды И более преимущественными силами И гораздо большими И они потерпели крах как и в Лутугина Так и возле Белого А возле Белого я напомню была вообще огромнейшая группировка Там их казаки лупили не по-детски И призрак вообще отрабатывал по ним очень красиво и технично Так что особых боевых э, таких вот Задач они выполнять не могут. То же самое, аналогично касается и вот этой группировки, расположенной под Красным Лучом. Казалось бы, у них ситуация была получше, потому что вроде как недалеко, возле Дебальцева, находились их войска. Но, видите, вот редкодуб занят, контролируется ополчением. И мы знаем, сегодня это подтверждалось со ссылок, подтверждалось неоднократно, с различных сводок. Поэтому все их вот выходы из Дебальцева, да, вот сюда вот они пытались выходить, как они выходили? Они обстреливали, применяли артиллерию, тяжелую артиллерию, реактивные системы, но не более того. А потом, когда по правилам, да, боя должна пройти разведка и пехота для зачистки, чтобы освободить своих ребят, что-то у них не получилось, что-то не срослось. Ну, не знаю, наверное, все-таки с вами мирно поговорили и объяснили, что не заходите сюда, ребята, а идите обратно. И вот они отошли обратно к Дебальцево. То есть выдавить их сюда так не получилось. Если ребята их здесь встретили, значит не поставлена. Задача их выдавить как можно дальше вглубь, чтобы потом зажать кольцо более плотнее и ликвидировать уже где-нибудь возле красного луча. Ну или, ой, возле шахтерска. Вот где-то здесь вот Шахтерск находится. А, вот он Шахтерск. То есть эта задача была не поставлена. Что мы имеем еще здесь? Э -э Новорловка, есть еще и Мало орловка. вот видите, вот здесь вот Малоорловка находится, сейчас здесь линия фронта проходит, там, конечно, укры выгребли очень плотно, мы видели и по их видео это, и по нашему видео, противостояние идет серьезное, артиллерия применяется тоже такая вся, которая есть, что называется, и армия Новороссии здесь действительно ведет самые активные действия, каратели, что они делают, стреляют, Э, провоцируют, уходят, отстреливаются Они иногда сообщают, что они в ответ это делают Нет, ребят, не в ответ Когда ваши каратели находились, ну я к ним обращаюсь В Ждановке, они разве в ответ лупили по Шахтерску? Или они очень легко разрушали Зуевку, вот здесь, возле Зугресса? В ответ, мирных граждан Это что было в ответ? Это значит, мирные граждане пришли, что у них там есть? Черенки с лопатами, картошка и там какая-нибудь еще там Что у них самое тяжелое было? И какой нужно было дать ответ такой? То есть, вот этих карателей здесь и оставили. Много, конечно, там уже осталось. Кому-то много, кому-то мало, по-разному. Сводки нам приходят около 200 человек. Вот за вот это противостояние здесь осталось. Ну, много, не мало, не будем об этом судить. Это война, есть жертвы и среди мирного населения, и серьезные потери среди карателей. Вот то же самое сейчас примерно происходит под Малоорловкой. Вот здесь проходит линия фронта. Укров там утюжат. Как укры сами говорят, к ним очень хорошо пристрелялись. Наши ребята Ну и вот сейчас их терзают смутные сомнения Есть разные ребята Которые выполняют боевые задачи Есть военные, потому что здесь смеси получают Ну есть и сыкопехотные войска, это понятно Они в основном вот здесь сидят и на чемоданах Вот если мы приблизим, увидим большое скопище Здесь чемодана возле Дебальца Вот, это самые известные войска Самые распространенные, самые популярные Войска среди украинской армии э -э Вот так вот как-то Ну здесь еще предстоит нам увидеть противостояние серьезные Сегодня мы в обход пойдем немножко не так. В Донецке. В Донецке э, под Пески вчера были зажаты, ой, захвачены диверсанты разведывательной группы. Хунтовских карателей. Правого сектора точнее. Они пытаются сейчас... У них проблема возникла, да? Э, вот смотрите, какая у них проблема сейчас стоит. Им нужно снабжать своих хунтят и наемников. Вот этих карателей и фашиков. Сегодня об этом даже написал Касат. Э, на страничке у, в, в, в журнале. Там сводку на некого фашиста. Есть там доник такой, если вы помните, роман. Вот этого доника ждет своеобразная расплата. Это тот фашист, который в Одессе 2 мая участвовал полномасштабно во всех этих событиях. Так вот он там написал о панике, что якобы каратели здесь э, бросили. И не имеет возможности. Нет, это не бросили. Это просто ребята из ополчения и, в принципе, силы армии Новороссии воспользовались самой такой вот идеальной для них тактики. тактикой. Они из артиллерии расколбасили эту колонну. И, наверное, не однажды. И поэтому хунтята, которые здесь в основном сыкопехотные, а есть и каратели по-разному, они что-то перестали туда снабжать. Не потому что им не хочется, а потому что им сыкотно элементарно. Вот почему. Вот такой вот ответ ему получить. И я посмотрю, как на вот этих вот фашиков, когда их будут колбасить, что же они будут первым делом делать? Идти вперед или идти назад, не имея патронов, либо не имея захорон... каких-то своих, э, не знаю, там, обеспечения своей безопасности. Они не на это подписывались. Они подписывались, что здесь все будет вот так вот занято, неважно, какими силами, там, армейскими, неармейскими. А потом эти каратели сюда зайдут и будут терроризировать население, потому что население не будет ничего, кроме лопаток. И они тогда будут ходить с оружием и терроризировать. Как они, собственно говоря, и делают на других территориях. Но каратели столкнулись с проблемкой. Нужно еще и захватить сначала эти населенные пункты, а потом терроризировать. Вот и получился вот такой винегрет. Ну и, конечно, их отстреляли. Разведчики вышли не зря. Проверить артиллерию. Все логично. Артиллерия им нужна для того, чтобы обеспечить проход к аэропорту. Потому что эта же артиллерия уничтожает их конвои. Противостояние тоже здесь будет долго. Идет оно одновременно с планомерным, мирным э, объяснением хлопчикам из вооруженных сил Украины, что им нужно покинуть Дебальцево. Вот здесь вот ну, такой вот идет диалог, да, ребят? Здесь идет такой своеобразный диалог, хлопчики здесь прислушиваются, и надо сюда подогнать вот те машинки, да, которые кричат Аллах Акбар, и по ним пустить там, ребята, соблюдайте перемирие, как большой вот этот хатхи, слон из джунглей. Или из Маугли кричать, соблюдайте перемирие. И потом напоминать им, а ну-ка на 15 километров вон. Вон, вон, вон. Ну вот, перемирие подписано. Кто доказывает, где липовые бумажки? Это ребята здесь живут. Живут. Есть в Янакиевске, в Горловке. Ребята здесь все живут. Они здесь находятся, это их территория. А вы тут что забыли? Фашики, что вы здесь забыли? Вы сюда приперлись куда? На свою что ли территорию? Идите домой, у вас есть своя территория, свои дома. С свои жены, свои дети там. Возвращайтесь к ним. Или как минимум соблюдайте перемирие на 15 километров. Дебальцевский котел в диаметре гораздо меньше, поэтому просто нужно его покинуть. Нет? Вы хотите остаться? Ну что ж, останьтесь. Только извините, срок у вас будет немножко дольше, чем вы хотите. Вы здесь останетесь, но на более долгую период времени. Все все прекрасно понимают, как их мирно уговорят там. Западная линия фронта возле Донецка. Сообщались нам по сводкам, что хунта со здесь собирает серьезные войска. Большие, прямо такие огромные. Об этом сообщала группировка Безлера. Что здесь больше 10 тысяч. Там 8-6 тысяч, вот такие вот данные. Около 180 танков и так далее. Вот именно вот здесь они расположены. С какой целью расположено такое количество большой бронетехники и личного состава? Ну, Здесь можно только догадываться, с бронетехникой бои принять в Донецке не получится, а вот личного состава действительно много для такой вот свое... своеобразной операции по взятию, либо какого-то района, либо оттеснения, либо просто спасать вот этих вот наемников. Неужели они так ценны для хунты? Кто же здесь сидит? Кто же здесь сидит? Здесь что, сам Расмуссан сидит? Кто здесь сидит в аэропорту, что они такие силы сюда стягивают? Почему им это так, так важно? Или здесь нереальные какие-то залежи там золота? Они бы вывезли их. Или оружие. Но они бы его использовали бы. Если какое-то что-то серьезное. Что здесь такое? Какие здесь? Либо улики, либо... Короче, для хунты невероятную ценность имеет аэропорт почему-то. Э, ну, если бы у них... Было желание Донецк зайти и они бы сделали Они бы совсем по другому бы это сделали в другое время Когда были такие возможности Когда основные силы там атаковали и туда армия Новороссии переместилась Тогда и была возможность в Донецк Но сейчас-то в Донецке и Хмурый, и Оплот, и Беркут, и Восток Вот здесь вот, везде Здесь очень большие силы армии Новороссии сейчас И взять его даже такой массированной группировкой не получится Неправильный момент выбран Значит, нам стоит только догадываться, что они либо хотят спасти вот этих вот хунтят в аэропорту, карателей фашистов, э, ну, либо он представляет какую-то ценность, что-то возле аэропорта. Пока что мы только догадываемся. Информации поступает оттуда много, но вот эта информация не поступает. Трасса н 20 идущая от Донецка в Мариуполь, контролируется силами ополчения до населенного пункта Альгинка. Вот он находится немножко левее этой трассы. Ну, а дальше пошли хунтята уже строить там блокпосты свои. Ну, пусть строят, пусть строят. Они строители знатные. Вояки они никакие, но строители они знатные. Пусть лепят. Они уже там налепили. Пусть теперь горбатого стенки лепят. Дальше, что мы имеем. Трасса Новозовск-Донецк. Контролируется силами ополчения. Это своеобразное. С блокпостами, с гарнизонами. В принципе, ребята здесь контролируют... Э, ну вот, решают свои вопросы по гуманитарке, с жителями, с медикаментами, с поставками, ну с разными В общем, забот много разных, проблем тоже много Нужно иметь хорошую дорогу, все-таки это далеко, да? Ну, гораздо южнее Донецка, вот так вот вышли к морю И поэтому нужна своеобразная трасса, не надо чигерями вот так ползать Это было бы гораздо проблематичнее И вот ребята себя обеспечили Ну и здесь задача совпадала еще и с... Э, ну, если можно так сказать С интересами Российской Федерации Потому что Российской Федерации ну никак не нравилось Что им на территорию попадают То мины, то какие-то снаряды То там танки какие-то укропские Заблукали непонятно куда Они же еще и могут точно так же по тупости Как туда попали, еще и настрелять Куда попало, ну вот так Здесь интересы совпали, поэтому На предоставление своеобразной гуманитарной помощи Ребята из ополчения местного э, Совместными усилиями Сделали своеобразный такой коридорчик, да? Э, ну или, э, не знаю, буферную зону, что ли? Потому что у них были развязаны руки, кушать-то им предложили. Ну и предложили. Вот так мы воспринимаем эту ситуацию. Широкие найдут противостояние восточнее Мариуполя. Да, линия фронта, видите, не меняется, но выстраивается четкая уже оборона. Своеобразная оборона Хунта по последним сводкам Делает оборону первого плана Это Мариуполь и вот туда до Краматорска И второго плана Чуть дальше от Бердянска Включая Славянск Вот куда-то туда Две линии обороны Хунта сейчас строит Я не знаю, может они тоже здесь все перекопают Ну что ж, может и посевной займутся Здесь полей много Пусть копают У них это получается Они либо строят, либо копают И все, больше ничего не делают И то, строят, я вам скажу, не особо качественно Вот, настроят и фигня получается. Противостояние также есть возле э, восточного региона Мариупольского. Об этом бы вот э, Гарик рассказал хорошо. Я вижу, что он здесь у нас на канале. Вот Сталаковкой. Здесь своеобразное разделение произошло уже, и закрепляются позиции. Хунта отсюда наносит реактивные. Залповые, применяют реактивные системы Залпового огня Ну, ополченцы, а в свою очередь, тоже вчера отличились Хунтята только высунули нос И получилось, ну, не без потерь Тымчук не смог написать Поэтому Тымчук не прокомментировал эту ситуацию Потому что у нас Тымчук без потерь Он так и называется Вот есть там, э, не знаю там, кто там Ну, не буду говорить пословицы разные Но Тымчук это без потерь Тымчук без потерь Вчера были здесь потери Это сообщалось даже на официальном сайте Мариуполя Среди карателей -э, вот, ну и одно дело, когда каратели погибают с оружием в руках, наступая, где-то там, ведя боевые действия А другое совсем дело, когда два ребенка, два ребенка, два, на велосипедах И одного вообще, ну, взяли и, ну, это, ну, ничего, ничего, нацисты Что у нас еще, где Амвросевка? Вот, возле Амвросевки остался, м -м -м -м, так, вот они, вот они Осталось небольшой котел, каратели, расположенный возле населенного пункта Кутейникова. Вот здесь они сидят, они примерно похожи, вот знаете, такие являются э, синонимами котла возле Красного Луча и возле Лутугина. Ну, похоже, что-то есть, да, схожее, скажите. Примерно так, но я думаю, что у этих поболее техники и запасов есть. Потому что в свое время они приняли какую позицию? Пока хлопцы здесь под Иловайском колбасили, их же по Братымев, под Моспино, они же там сидели. Вот здесь под Амбросевской защищали, когда котел кутениковский был, большой котел был, Амбросевская еще не была под ополчением, и вот начинали вытеснять. Сюда, сюда прижимать, Саурмогила была последним восточным таким фортпостом, ее тоже ликвидировали, каратели здесь ликвидировали, правда 200 человек тогда вышло на территорию Российской Федерации, вот отсюда Саурмогила. Мы помним и эту ситуацию, Одесситы спаслись. Вот отсюда, с мало тоже вышли ребята. Было дело. Несколько раз. А вот эти каратели какую притынили тогда позицию, тактику? А мы уйдем на север и переждем. Вот такие вот, как шакалы. Думали, что все без них справится. А теперь вот, ничего не справилось. Все хлопцы по браты мы ликвидированы. Либо вышли, либо спасены, либо взяты в плен. И что теперь с этими колбасней делать? Здесь самый, наверное, ссыкопехотный из всех сыкопехотных войск. Это вот самый эталон. Ну, сейчас я уже делаю такие умозаключения, выводы. Потому что они так, в принципе, и поступили. Они не пошли защищать своих братьев. Нет, не пошли. Хотя там тоже территориальные батальоны, каратели, вот эти. Нацгвардия, их же находилась. Находилась. Так что же они не вступили к ним в бой? Почему они не пошли спасать их в Иловайске? Что там, так много было прямо вот ополченцев, так много было сепаратистов. Зашли бы с другой стороны, разорвали бы линию фронта. Ну группировка же есть? Есть. Задача боевая могла выполнить? Могла. Могла спасти очень много людей своих. Но они этого не сделали. Попрятались по норкам и решили переждать. Так что здесь образец этих войск, самых известных, самых прославленных войск в нынешней украинской армии. Ну и закончим на позитивной нотке. Это Дьякова и Дебровка. Хундята, ну что ж, давайте уже нам какое-нибудь интервью. Я не знаю, если у ребят здесь, или у жен, или у бабушек, я не знаю, кто здесь живут, я очень вас прошу, если у вас нет оборудования, ну поменяйте вы его, или попросите хунтят здесь, или когда они за картошкой к вам приходят, снять совместное что ли видео, или какое-нибудь внутреннее, дайте нам информацию отсюда. Ну, очень вас прошу, пойдите, тут нормальные уже отношения у вас сложились, я так понимаю. Ну, пока вы их не перебарщиваете. Вы, конечно, вас в гости вот так вот не звал никто, да? Вас просто впихнуло сюда хунта. Ну, мы знаем, что впихнули невпихуемое. Но, тем не менее, вы-то здесь остались. Вы же не пошли вот сюда там погибнуть, э, в, Ми -э, в Милусинске, помните, как Моторола отрабатывал ваших побратимов. Или под там вот много у вас могилок. Может быть, вы бы, может быть, вы здесь и хотели бы остаться, да. Но ну, неужели там все так законспирировано? Неужели вы действительно, как бы там есть, но возвращаться вы не хотите? Вот этим сводкам нам стоит прислушиваться, что ли? Это про вас? Это вот как раз те украинские служащие, которые воюют на, терри... на стороне украинских военных, и как бы причиняют их приказы, получают, но возвращаться не хотят. Это не про вас? Вот как Снежное отстраивают вот те, взятые в плен. Ну дайте информацию, что ли? Или все так законспирировано? Ох, ребятки, ребятки. Ждем, ждем, потому что даже они бы уже просто бы слили своего сведомого командира и взяли бы перешли. Сколько тут до России идти? Попросили убежища, а там уже перебрались бы, а там будь что будет. Ничего, перезимовали бы как-то, где-то в других, ну а как здесь? Или они думают, что все-таки не хотим мы на украинку ненку возвращаться? Холодновастенько там будет, и газа не будет, и денег нам особо не платят. Никому, нигде и никак. И вообще нас предали. А мы тут за определенную информацию, которую получаем с американского террористического центра, Немножко ее подпридаем, подторговываю ему. Вот так вот. Информацию. Ну хорошо, может быть они уже и сотрудничают, может быть кооперируют, я не знаю. Ну некоторые показухи тогда в этом плане должны присутствовать. Вот и все, ребят. С подведением итогов могу сказать, что изменения лины фронта конкретной не было. Есть противостояние серьезное в аэропорту, там идет оперативное блокирование трассы. И оперативное блокирование противнику по доставке той или иной помощи или обеспечения в аэропорт. Это есть. Ну, а по Дебальцево их немножко сместили от Фащевки, э, ну, по отношению к Дебальцево, восточнее. Линия фронта еще больше ближе, призалась к Дебальцево. Ну, немножечко за день, но, тем не менее, там пару километров они для нас важны. Вот так вот. Все.